С точки зрения завершения грантового конкурса, на мой взгляд, крайне важна оценка того, что произошло. То, что я наблюдаю невероятную какую-то слоистость и раздробленность сектора. И с этой точки зрения, я думаю, подведение итогов грантового конкурса должно включать трансляцию наиболее интересных каких-то решений, которые удалось достичь, и обсуждение как раз того, как можно было бы эти решения внедрять в других темах, в других организациях свободно ими делиться. Оценку мы своим э, грантополучателям даем от того, что насколько активно они принимают участие в личном продвижении э, в своей деятельности. Мы видим, что многие из тех, кто были грантополучателями, становились лидерами. Мне кажется, для сообщества это лучший мониторинг и оценка э, проявления дальнейшего людей э, в сообществе. Самое сложное в мониторинге оценки, на мой вкус, это не его провести, а правильно использовать его результаты, чтобы мы понимали, зачем мы проводим этот мониторинг и оценку, какие параметры мы туда закладываем и что в итоге будет сказываться на принятии управленческих решений для развития конкурса в дальнейшем. Говоря о компании Норникель, мы для себя выбрали такт в три года проводить внешнюю оценку конкурса. А внутренний мониторинг силами собственных грант-менеджеров мы проводим регулярно ежегодно в рамках каждого из циклов. Внутренняя оценка это такой перманентный, постоянный, мне кажется, инструмент в грантовом конкурсе. Да? То есть, и когда грантодащая организация проводит конкурс, она понимает, какие изменения она хочет видеть благодаря этому конкурсу. И тогда возникает эта система показателей, по которой мы будем мерить, а на самом деле мы туда движемся или не туда. Происходят эти изменения или не происходят? Внешняя оценка она хороша посмотреть, взгляд со стороны. То есть не то, что мы видим внутри сообщества, а видеть то, что ну, нам не видно в силу того, что и глаз замыливается, и мы внутри процесса. И посмотреть на сообщество в целом и э, грантовый конкурс как часть э, развития сообщества. И внешняя оценка нам дает информацию о том, куда лучше подрулить конкурс. Какие добавить или убавить номинации, что изменить в условиях с тем, чтобы повышать эффективность взаимодействия? Если говорить о стратегических вещах, о глобальных изменениях, то, конечно, после каждого конкурсного цикла они не происходят, потому что тогда это будет элемент случайности. Стратегические вещи меняются на более длинной истории, когда уже есть результаты и конкурсных циклов, и реализованных проектов и обратной связи. Что надо иметь в виду, что вечных конкурсов не бывает? Это э, привыкание к конкурсу со стороны его целевых аудиторий. И тогда конкурс перестает выполнять те задачи, на которые он направлен. Через какое-то время э, вместо э, инновационных, интересных, серьезных заявок мы будем получать заявки, подстроенные под конкурс. Обычно говорят, что жизненный цикл конкурса примерно 10 лет, плюс-минус. Примерно 10 лет. Потом обязательно надо что-то менять.